приветствую всех любителей видеоигр мау children лебен продолжается так мне стало лучше а, думаю тебе нужно сходить в школу можешь сходить в школу посидеть дома еще один денечек спасибо хорошо тебе поработать так ну кормить мы его тогда уже не будем сегодня мы можем зашить спокойненько вещи пусть дом посидит а то еще заболеет бедный нафиг надеюсь сегодня будет переработка кстати Потому что пока он дома, ничего с ним, в принципе, сильного не случится. Эх, жалко. Не дают подзадержаться. Посмотрим, как он там. Мне гораздо лучше. Давай придумаем что-нибудь интересное. Нет, сначала мы придумаем тебе поесть. Ух ты, а у меня тут вкусные обеды всякие. Но сегодня конечно. Так. Да, кормим его. Ага, хорошо. Потом... Потом я иду в магазин, тебе за едой. Туру-ту, туру-ту, туру-ту. Ну, в принципе, да, вот так нормально. Так, идем в ванную. А, а залепить пластырем мне никак? Ладно, хорошо. Тогда идем умываться. Кушать кушали. Писем нет. В лес нельзя, сюда нельзя. Мячик, понятно. Понятно. Приготовить что-нибудь не могу. Значит, купим, чтобы что-нибудь приготовить. На будущее. Пригодится. Так. Отлично. Оп. Я устал. Конечно, устал, завтра в школу уже пойдешь. Пишешь мне сказку. Э, да, мне, в принципе, заняться нечем, поэтому можно. А, давайте почитаем ему сказку Блин, а если бы я нажал, конечно, но у меня не было бы очков действий То как бы я, я бы ему не читал, судя по всему, сказку просто нажал бы на лампу Сказал, да, и нажал бы на лампу Так, сейчас четверг Хорошо Четыре дня поработать Так А, по-моему, я не до конца выздоровел Я еще болею, наверное Не обязательно идти в школу? Мммм Я думал, он не хочет идти в школу не из-за того, что болеет. Ладно. Пусть сидит дома, фиксовый. Правда? Да, но сделаешь все уроки. Знаешь, ты выглядишь больным, не стоит... А, знаешь, ты не... Нет, ну ты сделаешь все уроки. Ладно, я все сделаю. Пусть сидит дома. Так, письмо ко мне пришло? Отлично, письмо. Сейчас будем письмо читать как раз. Блин, ну его, кстати, надо покормить. Э, ты поесть не хочешь, случайно? Я не могу его заставить встать, но будет дома сидеть, значит. Здравствуйте, я постараюсь поискать документы, в которых может быть нужна информация. Могу пригласить вас в гости, в Хаммерстад. Мне так жаль, что мои родители не хотят видеть Клауса или даже говорить о нем. Кто знает, может, встреча с ним могла бы исцелить нашу семью. А, благодарю вас, Анна. Было бы здорово, если бы бабушка и дедушка согласились встретиться с Клаусом. Думаю, он был бы рад увидеть родные края и встретиться с тетей. Я могу взять выходной в одну из суббот. Всего хорошего. Сразу же второе письмо. Пошли смотреть. Новости. Цены на шерсть растут. На данный момент... Пока еще не установлены какие-либо правила ценообразования на норвежскую шерсть. А без них цены могут подняться с 6,20 до 7 крон за килограмм. Кроме того, есть риск, что Министерство хозяйства может создать монополию за шерсть. Так, что еще надо сделать? Здесь ничего не надо делать. Здесь ничего не надо делать. А, в магазине шерсть можно купить, кстати, просто интересно. Нет, нельзя. Идем. Блин, я, его, я бы его покормить на самом деле заставил бы встать. Ты не хочешь? Блин, он, кстати, не выглядит больным. Ну ладно, будем проверять у сегодня вечером уроки. Погнали. А завтра ему уже придется идти в школу. А, привет, как прошел день? Мне очень жаль, что в школе над Клаусом сильно издевались. Господин Бирк. Он не посчитал занятия последние три дня, и меня это беспокоит. Будьте уверены, я постараюсь защитить его от задир. Что это? Что там написано? Учитель волнуется, что ты много пропускаешь. Учитель переживает из-за того, что же случилось. От твоего доброго учителя, видишь? Он на тебе беспокоится. А. а. Он, наверное, второй. Правда? Он тоже не любит, когда других обижают. Учись как следует, иначе он расстроится. Он написал, что ты очень хорошо учишься. Не стоит беспокоить учителей. Нет, вот последний не надо. Если он сам беспокоится, то, в принципе, хорошо. Он написал, что ты очень хорошо учишься. А, вот так. Ой, как это приятно. Такая улыбочка. Тогда завтра я пойду в школу. Отлично, но ну, сейчас мы покушаем <смех> Так Мы, кстати, сэкономили на нем неплохо Ням-ням Отлично, теперь мы пойдем тебя умоем Так, завтра ему в школу Завтра мы его и переоденем тогда. Так, письмо писать никуда не надо Ничего не надо, переодевать не надо В мячик играть не надо Ну пойдешь в ванну тогда Чтоб чистенький завтра пошел что-то поздно, конечно, поздно. О, отлично. И одежда сразу чистая, и переодевать не надо. До завтра. А, все просто спать ляжет сейчас? Ни себе. Так, рисунков никаких не добавилось. Записей у нас тоже не добавилось. Все, тогда, тогда получается спать. А я бы ему сказку почитал бы. Кстати, в эту субботу можно взять выходной. А доброе утро, вот и новый день. А, ты голодный ну ладно на куш супчик я учу зря приготовил на вот так еще. так может добить ему кашу ну, нет подожди что у меня еще есть у меня есть один такой суп один такой этот так пойдем к магазину Ту -ту ту-ту-ту-ту о куколка а значит мы, значит мы экономим Экономим. Так, сколько я заработаю? А, подожди. Отставить. Экономим. Так, чистить ничего не надо, стирать тоже ничего не надо. Можно тебя умыть. Но умывать больше, судя по всему, некуда. Все, дальше идем на, ра а, на работу. Играем в мяч. О! Grow up together! получен достижение. Отлично, я сегодня очень постараюсь И господин Берг будет очень доволен Так, держать, мне нравится твоя решимость У тебя получится, вс... а, у тебя получится все, что ты задумал Не, мне нравится твоя решимость Угу Надеюсь, все будет хорошо Так, да, сегодня будет стопудовая переработка Ну должна быть, ну стопудовая, ну хоть одна Блин Нажали мне переработку С возвращением В понедельник будет контрольная Господин Берг хочет, чтобы я написал ее хорошо Сегодня никто не обижал Ой, какой молодец, блин это хорошо, что хоть кто-то есть нормально. А прикиньте, Берг это, короче, его отец Представьте, если это так Просто никто ничего не говорит Так, раз О, я пойду делать уроки А, даже так Хорошо А мне чем прикажешь заняться? Хм Да ничего, ничего, делал уроки Хорошо, я не буду его отвлекать Чем мне-то заняться? <съех> Так, если я сейчас куплю куклу... Блин, у меня на завтра есть поесть. Куплю ему куклу. На завтра есть поесть. А, в субботу вдруг выходной в субботу. Сначала так. Сначала так. А -а -а. па папа Папа-папа. Чем заняться? Заняться нечем. Так, тут ничего нет. Тут тоже ничего нет. Писем нет. Mm. Что, давай отвлечемся надолго? Ладно Да мне делать нечего просто. А, новую одежку. Все, а, отлично Так, баньки. Господин Берг сказал, что если я хорошо напишу контрольную Обещал дать мне задание послаждения Интересно, что это будет за задание? Было бы здорово послушать сказку на ночь Есть время почитать? Есть, конечно Мне самому заняться нечем Ух ты, спасибо Добавлена новая запись в дневник. Сейчас посмотрим ее. Отлично. Запись в дневник сюда. А, знаешь, Клаус, ты очень... А, 22 февраля. Ты очень смелый. Знаешь, Клаус, ты очень смелый. Я горжусь тобой. Но я также вижу, как сильно ты изменился за эту зиму. Не знаю, решил бы переезд проблем, Но я боюсь, что и на новом месте нам придется нелегко. Здесь мы хотя бы в курсе всей ситуации. Будем надеяться, что весна... И тепло растопит сердце людей Сердца людей Как-то так меня потом отдаст ему этот дневник Ух, он будет его потом читать Встанет а, Надеюсь, будет очень хороший день Сначала кушать идем Так Нет, мы оставим пока Ну попозже Пойду делать уроки Да какие уроки, поешь Хочу хорошо написать контрольную Молодец, занимайся А я помогу, когда вернусь только не переутомись, иначе ничего не запомнишь. Только не притрудись, хорошо? Так, молодец, занимайся, я помогу, а вернусь. Хорошо. Прям так все просто. Да ладно. Он сам себе голодом морит. <свяк> так. Ой, сегодня задержимся. Блядь, я же обещал помочь. О, мы же договорились, что ты поможешь мне с уроками Я ждал, а ты приходишь так поздно Ты меня не любишь? Ваши выборы ожесточил Клауса Прости меня, попросили задержаться Я стоюсь на работе подольше, чтобы заработать денег Мне так жаль, завтра заглажу вину, хорошо? Нет, ничего мне не нужно Ой Ты вредина, совсем меня не любишь Так, это кто? Э О нет, только не говоришь, что тебе опять не здоровится если хочешь что-то сказать, не молчи. Хочешь мне что-то сказать? Да. Я играл на улице, и сосед кое-что мне сказал. Кое-что гадко. Он сказал, что я предательское отродье. Что значит предательское отродье? Он сказал обидную вещь, но давай не будем о плохом. Давайте объясним. ему. Ни в какие ворота не лезет, кто такое сказал? А, что, что это значит? Не слушай его никакой ты не, э, не, не предательское отроди. Не слушаю его. Сам он предатель, если так говорит. Но это значит, что ему не нравятся твои родители. Как-то так. А, а, пожалуй, второе. Но... Хорошо. Хочу кушать. Сейчас пойдем. Так. Про, э, поспи, Клаус. Я понимаю, ты злишься, но я же ради тебя за, э, стараюсь. Он такой, по Да, блядь Можешь почитать мне мою любимую сказку? Давай почитаем ему сказку, спасибо Блядь, такой злой а -а сказку он не хотел а -а сказку захотел послушать Эх Ладно Ой, воскресенье Ой, мы сегодня можем делать Ох, я так хочу есть Я ночью плохо спал Конечно, ты, блядь, уроки пошел делать Не поел нифига на, кушай. Всему, блин, вкусную кашу отдать. Все. Так, настроение мы поднимаем обратно. Сегодня воскресенье, сегодня у нас выходной. Постараемся сегодня сделать побольше. Так, письмо, ничего не интересно. Это ничего не интересно. Воскресенье, выходной. М -м -м -м. Сколько у меня там каши? Я чуть не посмотрел, нифига. Три. Вечером поесть. А, магазин-то не работает, нифига Пошли мыться так. Я пойду к себе, займусь уроками Хорошо, дай домыть-то до тебя Блин Где он-то? Может помочь? Чего? Да ничего, пока делаю уроки Хорошо А мне чем заняться? А, ну ягод нет, пойду рыбу ловить, значит Так, я не понял, конечно, как она правильно работает, но О, рыбка Хорошо О, еще одна рыбка Эй, рыбки, вам от нас не спрятаться Уф, я сегодня столько выучил Хочется покушать Хорошо Сейчас мы тебя покормим Ням-ням На вторую сразу кашку Я столько учил-учил, но все равно Кое в чем не уверен Я могу помочь, если хочешь Я никак не запомню название этой птички у какой из этих норвежских птиц яркий клюв? А. кушка Б. Тупик. В. Голубоногая алушка. О, я что знаю, <смех> как они выглядят. Так, подождите, ну, надо подумать. А... Думаю, тупика? А, кстати, тупики же длинный нос такой. Красный еще или разноцвет. Короче, знать не знаю, будет тупика. Да, да, тупик, тупик, тупик. Я запомню. Блять, как тупика, подождите, тупика. А, да, он у него разноцветный нос, точно. Вначале красный. Блять, я таких птиц тоже не видел. Ой, так мы его покормили? Блять, мы уже вышли со стола. Но ну, мы сегодня поели, значит. Все. Так, можно уже спать, да, конечно. Сейчас я тебя поглажу. Ага. А, умоем сначала. Что нам не дали его в прошлый раз. Спокойно домыть. Все, ложись спать. Завтра контрольно. Я справлюсь. Мне в ГАЭС столько слов. Название птичек. Прочитаешь мне сказку надо? Может быть, завтра получится. Ну вот, тогда спокойной ночи. Так, нам надо приготовить ему завтра вкусный завтрак, еще один. Чтобы он прям сытый пошел на контрольное. Отлично, теперь идем тоже спать. Вот и понедельничек, рабочий день снова наступил. Привет. Так, письмо. Газета. И... Ага, почта, почта, просто газета Так, идем за бутербродами вкусными Опа Опа Ну и кашу тогда, наверное, мы додадим Нет, кашу не будем трогать Бутербродки вкусные с рыбкой, вообще самое то Так, умылись Вообще отлично, все хорошо Теперь мы идем ему за куклой Ага Сколько там обед этот стоит, дорогой? 90 стоит только на три хватает. Ну ладно. Это мне какое чудо, спасибо, отнесу в свою комнату. Че уже? Я уже подарил ему, получается, блядь, я ему уже куклу подарил. Я вообще новый год ее хотел подарить, или когда там на Рождество? Ладно, пойдем мячик поиграем. делать это все равно нечего. Поиграем много мяч Отлично. Ну, все, сегодня контрольно. Ты хорошо ее напишешь, я точно знаю. Постарайся, у тебя все получится. Главное верить в себя, остальное приложится. Постарайся, у тебя все получится. Хорошо, ее напишешь, я точно знаю. Ладно, постарайся, у тебя все получится. Спасибо. Удачи. Так, а сегодня без переработок, всему, кстати. Надо же узнать, как у него контрольная, поэтому сегодня без переработок. Хорошо, что ты дома. Прости, я написал контрольный. Я написал контрольный я. На, отлично! Ой, какой молодец! Все правильно ответил. Это подловил тебя, да? Молодец, меня это совсем не удивляет. Ха-ха, да, подловил ты, молодец. Хихихи, -хи -хи, у тебя было такое лицо. Может, займемся чем-нибудь вместе? Хорошо, можем порисовать, поиграть в прятки. А, давайте рисуем. Здорово. О. Ой, раду, какая красивая. Ой. Отлично рисую. Так, теперь надо пойти тебя помыть. Надо было ему еще поездать. Ну, ладно Ну, уже фиг с тобой, ты хотел спать Так, я так рад, что нравлюсь господину Бергу а, Ребята любят шуметь? Мне это не нравится Он их правильно ругает Он не злой, просто учеба, дело серьезное Меня он не ругает, ну, потому что я себя веду тихо Кажется, мы с ним подружились Скажи мне, если вдруг о на тебя, ладно? Да, он прав К тебе... А, к учебе надо относиться серьезно мне нравятся уроки, и учеба нравится. Но другие ребята, и взрослые, они все портят. Ну ты хорошо справляешься. В школе так тяжело. Я не знаю, что делать. Можешь почитать мне любимую сказку? Да, сегодня почитаем. Ура, спасибо. Сегодня почитаем, он молодец, на контрольный справился. Хотя бы сказку ему хорошую почитаем. Угу. Так. Оптимизм, настойчивость, два достижения Сулви и Сулвали Лидол, То есть, это я игрушку ему подарил Вы 43% цента игроков не одобрили Как Клаус справился с проблемой Не знаю, какую, ну ладно Вы 62% игроков не посоветовали Клаусу остаться дома а, Не посов... А, ну зачем Подождите, он же у меня три дня сидел дома Ну ладно, вы 71% игроков Рассказали про отца Клауса Ну, конечно, рассказал Блин, как я не люблю эти пропуски, сука с добрым утром. Весна пришла. А -а -а, Клаус. Привет, Клаус. А -а -а, ты такой радостный. Да. -а -а. Господин Берг отпускает меня на 15 минут раньше остальных. Чтобы ко мне никто не приставал. Мы с ним провели задир. Ха-ха. Это очень мило с его стороны. А -а -а, глупые задиры, но вы хорошо придумали. Отлично. Не подпускай их близко. А -а -а, глупые задиры, но вы хорошо придумали. Да, глупые задиры. О, письмо. Пора посмотреть, что там по письмам. По письмам. Судя по всему, еще нормально, да, письмо? Да. Нифига там почта. Что ты вообще делаешь со всей этой почтой? Проверяю ее. Так, пару кашек. Хорошо, что я подготовился, смотрите, Пару кашек, пару этого, пару того. Так, пошли. Надо бы в магазин, кстати, заскочить. А, снова здравствуйте. Приезжайте в гости 10 мая. Высылаю вам билеты на поезд с нетерпением. Жду встречи с вами обоими. 10 мая. А сейчас у нас что? Я не посмотрел, ну ладно. Дальше. В попытке увеличить запасы дров на зиму, шведские власти разрешили всем, кто в свободное время нарубит более 15 кубометров дров, приобрести за 250 грамм больше кофе, чем полагается установленной нормой. И последнее. А, продолжается работа по разборным металлолом затонувшего военного корабля Блюхер. Буквально вчера рабочие смогли подняться до один из двух грибных винтов. А это 12 тонн чистой меди. Блюхер находится на глубине 90 метров. Так, сегодня, наверное, придется остаться после работы, потому что дни эти пропускаются. Конечно, задержаться. Не знаю, что будет с ним, но надеюсь, что все будет хорошо. Отлично. Наконец-то дома можно покушать. Блядь, ты меня бедный, голодный. Можно я пойду спать? Потом пойдешь спать. Сначала поешь все-таки. Так, потом поешь. Как понимаю, прежде чем оставаться на переработках, его нужно три раза кормить. Потому что двух ему мало. В целом. Отлично, чистенький у меня, аккуратненький. Идет спать. Так, сегодня начали готовиться к 17 мая. Это день Конституции. Скоро все будут праздновать, а еще будет парад. И наша школа в нем участвует. О, может купим флажки? В школе не говорит, что будет в этот день. А -а -а -а. Вот так вот. А -а -а. Ученики и родители соберутся утром. Потом мы пойдем мимо магазина и церкви. Интересно, как это будет? Сегодня было неплохо. Господин Берг помог мне уйти от обидчиков. Это прекрасно. Думай только... Это замечательно, Клаус. Отлично. Ага. -а -а. Ой, рисуночек. Ой, чуть не забыл. Я выловил это сегодня в реке. Может, получится что-нибудь смастерить? Рыбу поймал мне? Красавчик. Было бы здорово послушать сказку на ночь. Не, может быть завтра Ладно, спокойной ночи А, блять, я уже потратил очки действия Хотел ему рыбку приготовить Так, здесь ничего нет вас рисунчик Это, кстати, это, кстати, скорее всего Берг Мое предположение Подожди, не понял Полено? Я думаю, я рыбку буду ему готовить Ладно, посмотрим Что-нибудь не получится, может быть, смастерить с полена. Сыграйся мне вообще, рукодельный человек. За 10 числа мы едем. При этом я уже встал. А Предупреждаем вас, что не хотим видеть ребенка одного из председателей на нашем светлом дне Конституции. Держитесь подальше, если не хотите нажить неприятность. Нихуя себе. Фу, ебать, они охуели. Саженцы, блядь, ели нахуй. Черт, блядь кормить не кормить так нравится как у него рот открывается так ну ладно кушай три каши вкусно, блять конечно так отлично угу. теперь пора на работу не хотят видеть пошли нахуй угу, Сегодня не задерживаемся хорошо так с возвращением в школе все обсуждают парад 17 мая. Будет так весело. У нас есть флажки? А -а -а, не знаю, стоит ли тебе туда ходить. Мы с тобой на парад не пойдем. <салит> <рек> 아, точно, блядь. <рек> Надо подумать. Не знаю, стоит ли тебе туда ходить. Ты точно хочешь пойти на парад? Хочу, хочу. Я наряжусь. И буду махать флажком. Может, повяжу ленточку. М -м -м. Да не, мы туда заглянем Ты о чем? Мы не останемся до конца парада? Но почему? Там ничего интересного, может нам и вовсе не стоит ходить Помнишь людей, от которых надо держаться подальше? Ясно, я помню Тебя могут обить, кто-то может решить, что тебе там не место Если не пойдем, точно ничего не случится Вот так вот Но ты говоришь, что они не правы Конечно, но такие люди всегда... А, все равно могут оказаться в толпе. Да, и мы не пойдем, чтобы... Так, могут оказаться в толпе. Правда? Да, на параде может быть не так весело, как тебе кажется. Так несправедливо. Ух ты. Да, это, конечно, несправедливо, но что поделаешь. А -а -а -а, о, рисуночек. Ух ты, блядь. Что это за тварь? Фотоальбом добавленного в рисунок. Так, ну, чтобы его не переодевать, мы просто его помоем. Когда обходочку такую нашел, а? Так. Потом еще вот так делаем. <гас> Покормить его забыл. Хочу в кроватку. А, ну в принципе, в принципе. Сейчас мы его не кормим, завтра идем в магазин. Хотя нет, сейчас мы его кормим спокойно. Да-да-да, хорошо. Я как раз, видишь, денег отложил. Вот, невкусно. Да, я вкус. Я денег отложил специально тебе В Сказку Нет, скорее всего завтра Тогда спокойно ночь О, oh, 7 числа, среда Четверг, 8 -ое. Ага, в субботу поедем С добрым утром Так, сначала идем в магазин Опа Машинка За сколько? За 170 Вот так делаем Еда важнее, к сожалению Так, теперь делаем вот так Стоп Вот так Ага Потом делаем вот так Ага Отлично, идем на работу Главное, 10 числа успеть сделать Я задержаться, не дают, жаль ну ничего страшного. С возвращением. Господин Берг разрешил мне пойти на парад. Он обещал меня защитить. Вау. Господин Берг такой заботливый, да? Так мы пойдем? Пойдем? Ну пожалуйста. Хорошо, малыш, мы пойдем на парад. Ух ты, будет так замечательно. Блин, да я не мог, но господин Берг, у нас может что-нибудь сложиться с ним? Было бы неплохо. Да, вот так. И вот так. Отлично. Теперь он менее голодный. И все еще прекрасно. Так, парад это хорошо. Блядь, надо было его просто помыть. Ну ладно, не сегодня. Я пытаюсь закончить вот с этой штучкой. Ой, это кораблик. Бля, классно. Это лучший на свете кораблик. Спасибо. Хочу в кроватку. Так, теперь мы его ладим. Можешь представить мою любимую сказку? Хорошо, да Письма есть, кстати? Сейчас я посмотрю Подожди, писем нет, отлично ну все, теперь можно ему сказку читать спокойно Блин, интересно, если я ему скажу хорошо или агу спать Он разозлится на меня Так, кораблик есть, достижение Далее, Take me to the river А вот и я, доброе утро Так, понятно, хорошо Смотри, сколько почты. Надо будет ее сейчас посмотреть. А, у меня еды ты много. Да? Сколько у меня еды? Ну, бутерброд. И каша. Так, три и один. Ну, еще на вечер и утро хватит. Вообще красота. А, тебе надо помыть. Да, будем мыть. Так, купишь мне флажок? Конечно, если будешь себя хорошо вести. Ура, спасибо. Так. Блин, на флажок надо еще денег накопить. А для этого надо держаться на работе. О. Ой, сказал, я почту посмотрю, блядь. И остался на работе, нахуй. Блядь, ладно. Так, отлично. Спать хочется, хорошо. Сначала поесть. Потом уже спать Так Нет, это на завтра, это на утро Сейчас у тебя просто каш покормил. Ага Вот видите, вот я его в принципе покормил нормально Так, а как же А как же флажок за хорошее поведение Я весь день так старался а, Нам он не покормил, Клаус А, прости, Клаус, вылетел из головы Понятно Было бы здорово послушать сказку, но на честь время Не, на завтра Подождите, а как я мог купить флажок, блять Если я работал весь день Сегодня, может быть, флажок тебе купим. Доброе утро. Где этот флажок? 50. Пусть с тобой. Будьте флажок. М -м -м -м. А, да, да, 4 каши, вот так делаем. Хорошо. Флажок для меня. Держи, малыш. Спасибо. И теперь вкусный завтрак. Вдруг работать много придется сегодня. Так вот. Потом идем умываемся. Так, все хорошо. Теперь письмо. Пусть одно. Ну ладно, прочтем его. Смелые планы на заморозку. Местные власти значительно расширили планы по развитию центра заморозки. А это значит, что наш город будет развиваться в соответствии с международными тенденциями. Совсем скоро у домохозяек появится доступ к предприятиям, которые позволяют сильно продлить срок годности продукта. Это, кстати, хорошо. А, морозилка что ли? Холодос? Так, задержаться. Дайте задержаться. Блин. Привет, как прошел день? Мы навестим твоих бабушек с дедушкой и тетю. Завтра отправимся в путешествие. Не, давайте скажем честно. У меня есть бабушка и дедушка, а они хорошие. Когда мы их навестим? Завтра пойдем, думаю, хорошие. Завтра пойдем к ним на поезде. Ого, я пойду на поезде. Вот это да, скорее бы. О, так все просто. Хорошо, пойдем на поезд завтра. Сегодня мы тебя с кашей покормим, конечно. Поскорее бы сесть на поезде. Как быстро ходят поезда? Ну не знаю, очень быстро. Мы будем сидеть во главе поезда? По-моему, туда пассажиров не пускает. А, там сидит машинист, верно? Ничего, сядем, где захочешь. А сколько мы будем ехать? Несколько минут, часов, дней. А, ну, все на сегодня хватит вопрос. Всего несколько часов. Будет так замечательно. Погоди, мы и домой вернемся на поезде. Разумеется, целых две поездки на поезде. Чух-чух! Мы так быстро поедем. Скажи, а сколько колес у поезда? Наверняка целая куча. Не знаю. Ничего. Завтра сосчитаем не собрался считать. Я нарисую поезд. Хм, сколько колес нарисовать? Можем пойти помочь порисовать? А вот и поезд. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать. колес нарисовал. Так, фотография добавлена в альбом. Хм. Так, пора. Повеселиться, ну ладно. Так, давайте посмотрим на нее. Так это болотный монстр, это поезд. Записи в дневник не добавлялись. Повеселиться сказал ей такой, а идем умываться. Ладно, пойдем повеселимся реально. Мне в принципе ничего не надо. Так, отлично. А правда, что поезда тяжелые, да? Это из-за пассажиров, да? Иногда не перевозят груз. Какой такой груз? Разные вещи, которые доставляют поезда. Еду и тому подобное. Точно. Еду, инструменты, все на свете. Я обожаю поезда. А как ты думаешь, поезд будет красный? Надеюсь, это будет самый удивительный поезд. Было бы здорово послушать сказку на ночь. Давайте лампочтаем ему сказку на ночь. Отлично. Так, сейчас нам, наверное, пропустят, да? Go to the parade На улице так красиво Ну что, они терпится отправиться в путешествие? Я очень хочу поехать на поезде, Но вдруг я им не понравлюсь Если ты им не понравишься, то они нам тоже не нужны Посмотрим, что они за люди Клаус, наверняка они очень милые Надеюсь Я волнуюсь Ничего не бойся, я с тобой Мы просто поговорим с ними, я буду с тобой а, Да, ничего не бойся, я с тобой Хорошо Так, сначала поесть Отлично, теперь в ванную Нам не пора выходить? Пора-пора Да все, я помню Хотя бы увижу поезда Мне так нравятся поезда Бля, может машинистом буду? Наконец, узнаю, сколько у них колес Так, чтобы найти железнодорожную станцию, выйти на улицу и направо Хорошо, да, домой сначала ну, Отлично А, вот и поезда. Да. Ух ты, ух ты, я первый раз еду на поезде Вот это да Гляди на деревья Гертруда, смотри, знаешь, кто это? Гляди на дома Немецкий щенок и нянька его Не гнушаться нацистом. Да ну Хотя да, тебе припоминаю эти лица Они прямо пролетают за окном И как их только пустили за поезд с Приличными людьми, блять Как их из страны не выгнать. Представляешь, что устроят эти нацистские крысы Когда вырастут Бог мой, даже представить страшно. Могут ведь и вовсе попробовать снова захватить страну. О нет, так мы бы и доедем. А в лучшем случае встанут на скользкую дорожку. Я считал, что 80% таких детей рождаются умственно отсталым. Плохая генетика. Да-да, точно, это из статьи какого-то известного психолога, да? Именно. Но и чего добьются в жизни эти убогие создания? Кем они могут стать? Разве что преступниками. Почему? Но, по-моему, они нас слышат. Ну и пусть слышат. Я бы плюнула в них. Но они даже этого не стоят. Правильно, давай сменим тему. Ты слышала? Сам король может приехать. Да. А еще говорят, что королева обсуждают слухи. Давай все время ездить на поездах. Обожаю поезда. Тю-тю-тю-тю. О, вы уже здесь, заходите. Они уже здесь. Идите знакомиться с внуком. Как здорово, что мы наконец встретились. Итак У вас чудесный дом Значит это он Какой-то он рохлин. Ты что, а, ты что же слабак а, Что за хуйня С ним все хорошо Хорошо учишься, мальчик Не лодорничаешь Нарвежцы народ трудолюбивый Мы не глупцы, не то что ваши Мам, пожалуйста, не говори так Клаус очень умный прилежный мальчик Эй, вы ребенка назвали глупцом, блядь Клаус очень умный и прилежный Не, давайте вот с особыми заданиями Особые задания, говорите, значит к нему в школе особое отношение Не в коня, а корм Не говори так Клаус у нас отличник Они здесь по моему приглашению Вы обещали нормально себя вести Клаус, знаешь, у тебя глаза матери да ты знаешь, она живет недалеко от... Даже не думайте туда ходить. Если этот сопляк там появится, ему голову оторвут. Вы все умеете, это же ребенок. Вот так вот. Нахуй. Выметайтесь, нам таких не надо. И не возвращайтесь. Мне очень жаль, что так вышло. Иногда они такие упрямые. Вообще-то они добрые. Но из-за этой встречи они сами не свои. Я думаю, они увидят мыша Клауса и сменят гнев на милость. Даже не знаю, что сказать. Смотрите, я нашла в папином столе кое-какие бумаги. Возьмите их, прошу. Еще раз извините за них, я очень сожалею. Спасибо, вы очень добрые. Ну что вы, не за что. Хорошие дороги. Клаус, было приятно познакомиться. Какой, блядь, потерянный, нахуй. <свот> <свот> Малыш, не расстраивайся. На... Не нужны нам эти люди. Мне очень жаль, что тебе пришлось это слушать. Слушай, давай паш, придумаем что-нибудь что веселое. Uh, в кабинете можно найти информацию о немецкой семье класса. Нажмите на кнопку, которая появилась над архивом Так, что там? О, администрация. Я мать родившая, бла-бла-бла, его отец немец, Обер хайнц, -фл Флейшер. Я признаю, что не могу позаботиться о сыне должным образом, не отдала ребенка в приют Ленсберг, да, Готхаб, где все говорят только по-немецки. Я прошу администрацию перевести моего сына в приют в Норвегии, где он может изучать норвежский язык. Я не могу самостоятельно заботиться о нем, поскольку весь день нахожусь на работе. Я согласен отдать сына и отправить его в лучшее место. Сири Филвик. Дальше. Начальник полиции ИСС. Отделение Либинспор церковному отделу Остав. Спасибо, что сообщили о ребенке, рожденном Сири Фелик. Поскольку отец ребенка является немецким солдатом, оккупированный Норвегией, готов покрыть все расходы на содержание ребенка, а также позаботиться о его будущем наилучшим образом. Мы постараемся отправить ребенка к родственникам в Германии. От Норвежской военной комиссии в Берлине, Министерстве иностранных дел Норвегии, норвежские дети в Германии, высылая вам запрос администрации администрацию ООН по показанию гуманитарной помощи и реабилитации на счет 250 детей из Либенсборна, все еще находящихся на территории Германии. Предполагается, что это внебрачные дети норвежских женщин от немецких мужчин. Организация спрашивает и заинтересована, ли Норвегия возвращение этих детей в страну? Насколько я понял, из нашей прошлой переписки Норвегия ничего не делает для возвращения таких детей, за исключением случаев, когда об этом попросили родственники. Хочу добавить, что Франция возвращает на родину всех детей, рожденных от французских матерей, без каких-либо запросов. Нам бы хотелось узнать позицию правительства Норвегии по этому вопросу. Подполковник Харальд Джуэл. 12.08. Норвежский Красный Крест Викарию в Скоксанде насчет Сири Фельвик 27 -го года рождения. Мы разыскиваем мать ребенка по имени Ке Фельвик рожденного 1808 -44 в 44 в Нам известно, что сейчас она живет в Скоксанде, и нам необходима любая информация о ее адресе проживания. на красный крест. Получена информация о том, что она вышла замуж за Гунара Сейма и проживает по адресу, бла-бла-бла. Дальше. Нам стало известно, что с вами живет наш ребенок. Пожалуйста, запомните следующий анки от ребенка, дата и место рождения, имя и место рождения Сирия, бла-бла-бла, имена, адреса получения, кем вы приходите с ребенком, я является ребенок физически здоровым. Если у ребенка какие-то проблемы, мочится в кровать. Если мать действительно хочет вернуть своего ребенка, я не могу стоять у нее на пути подпись. Министерство социального обеспечения, уважаемые господа, правительство Норвегии постановило, что дети, рожденные вне брака от народских матерей немецкого солдата, отца, отправленные в Германию во время немецкой оккупации, должны быть возвращены на родину, в Норвегию. Даты место рождения Хаммерстана, адрес семья, бла-бла-бла, ребенок рожден от новежской матери, даты место рождения 7-4-27-го, Хаммерстан, адрес Хамерстант Норвегия. Норвегии, ребенок будет временно передан Норвежскому Красному Кресту, затем его отдут в подходящую новерскую семью на усыновление Министерство социального обеспечения Фу, как много, блядь. 1 декабря 1947 -го года норвежская военная миссия в Берлине, господин Вильфельм Флейшер, правительство Норвегии постановило, что все дети норвежских матерей должны вернуться на район. До 10 января вы должны доставить ребенка по имени Кеффельвик в район Целлендорф, то есть в Берлине, для отправки в Норвегию. Мы завести транспортные расходы на ребенка одного взрослого. Мы понимаем, что некоторым опекунам будет трудно расстаться с детьми, но просим вас не забывать, что эти дети являются гражданами Норвегии. И что вы должны подумать об их будущем. Мы ожидаем, что вы подчинитесь этому решению и не создадите дополнительный бумажный волокит. Навергской ГНП подпись-полковник. И, суд, по последний новежскому Красному Кресту с Кохлом. А насчет вашего письма 20.09. Я рада, что вы хотите связаться со мной насчет моего ребенка. Мы бы с удовольствием приняли его, однако, больше мы не сможем покрыть транспортные расходы, поскольку мы недавно поженились. Насколько я знаю, сейчас ребенок живет с Ханэ лорой и Фельдрой гельмом фляер ф, сука флайшер в фрайтале в последний раз я общалась с ними весной 45 -го года с уважением гунар и сирисэйн ребенка забрали из приюта в германии и отправили в приют имени мерфи в осло ребенок прибыл на место 602 48 -го года он будет приведен к бабушке и дедушке хамерстат на оплаченном государственном транспорте 03 03, 03. 48 -го года много всего, очень много всего И очень все тяжело Так, ладно, идем покушаем Стоп Он очень расстроен, поэтому Хотя, подожди Подожди, 170 машинка, чуть поработать Да, хорошо Эх, ладно Лучше я его вкусно покормлю, блядь. Так, вот так И каш И вот, ага Потом пойдем умоемся. Ага. Потом пойдем рыбку половим. А, нельзя. Значит, мяч поиграем. Ну, хоть как-то попробуем настроение поднять. Я так устал. Да, конечно. Можешь посчитать мне какую-нибудь добрую сказку. Хорошо. Здорово, спасибо. Он был такой зло что до дыр всю картинку срисовал Жаль. не может быть кстати некоторые мои слова бы сразу бы изменили Да в целом отношении но пофиг не получилось по 11 мая 17 -го. доброе утро Да совсем расстроенный мальчик так отлично Та-та-та, та-та-та, та-та-та. Так умываться. А, сегодня выходной? Выходной. Здорово. Играть с корабликом было весело. Ага. Грибы есть что-нибудь? Есть. Отлично. Просто лучше и уж. О, ягодки. Да. Сегодня воскресенье, никакой школы и работы. Поиграем немного? Давай, знаю, в чем-нибудь весело. Можем поиграть в прятки. Рассказать о документах лучше. Может, что-то случилось? Вчера твоя тетя передала мне твои детские документы. Правда? Это были родители твоего папы. Они заботились о тебе в детстве. Какое-то время ты жил в Германии с дедушкой и бабушкой. Помнишь, Омми? Вот оттуда ты знаешь эти странные слова. О, я... Я помню, что Омми была очень хорошей. Может, мои дедушке и бабушка из Германии тоже хорошие? И я отправлю им письмо. Вот они обратятся. Я свяжусь с ними, но не будем строить больших ожиданий. Попробую с ними связаться. Возможно, они ответят. Надеюсь. Отлично. Будем с ним письмо писать. Спасибо, что делишься со мной. Конечно. Ну что же, ты хотел порисовать? Здорово. Давайте порисуем. Ладно. У меня только грибы надо там собрать. Такой голодный, а я еще, грибы не собрался. Ой, грибы, якотки. Все, ну, уже поздно, нам пора домой. Ты прав, что-то мы тут задержались. Угу. Пойдем кушать. Скоро уже спать? Да-да-да-да-да. Сначала мы, -то. Потом кушать. Пока одного хватит. Ну, чтобы завтра его покормить по-человечески. Все, спать. Можешь взять мою любимую сказку? Нет, но ну, может быть завтра. Хорошо, тогда спокойной ночи. Потом эту, за... Бл... За... Да, потом эту запись почитаем. Сегодня э, очень много дел. О, вот так красиво. Парад на этой неделе. О, письмо, отлично. О, а, так, много почты. Теперь магазин. Теперь. Э, Блять, надо будет его помыть еще, блядь, столько тел. Вкусный завтрак. Отлично, а вечер есть что поесть. А, вкусный завтрак. Почту не могу, потому что его надо переодеть. Поэтому как-то так. Не было у меня времени на почту сегодня. блять, надо задержаться на работе. Очень надо. Очень, очень надо. Спасибо. Наконец-то мы дома. А, так, сначала так. Зевать спать хочет, понятное дело. Но сегодня мы его кормим. А, да, сегодня мы его кормим. Отлично. Опять время на почту не было. мне сказку? Не было времени. Спокойной ночи. Опять запись в дневник добавлена, а я, блядь, уже второй раз ее пропускаю. Ладно, сейчас почитаем. С добрым утром. Так, магазин. А, хоть денег заработал. И то хорошо. Ягоды приготовили. Не, подождите, ягоды приготовить. Ага. Так, 20 сыром 25 колбасу. Ну, пока сыром, ладно. Два. Вообще красота. А -а -а -по, -по, -по. По, по по Просто не знаю, останусь, если на переработке или нет, поэтому на вот Так, умыться. Потом. Почта. Почта, да. В стране продолжается подготовка к ежегодному параду в чрезвычайне независимости, которая далась нашему народу таким трудом. Так. А, написать бабушке же документы, которые прислала тетяну Клауса, господина а, Здравствуйте, пишу вам из Нараги, ваш внук Клаус, мой приемный сын. Мне удалось выяснить, что он жил с вами несколько лет. Мальчик до сих пор не помнит... А, до сих пор помнит свою Оми и мечтает узнать об отце. Не могли бы вы ему помочь? Все, пора на работу. Нам пора. А, до скоро учить хорошо, ладно? Ага. Этот вопрос ничего не забудь. Ну, забудет и ладно. Уберли, вопрос. Эк, задержаться не дают. Но ничего страшного. О, что случилось? Почему ты расстроен? А, что стряслось? Я встретил ребят из моего класса. Тех, которые меня обижали. Они говорили всякие гадости. Они сказали, что мне нельзя приходить на парад. Они могут нам навредить. Конечно, нет, не знаю. Пусть только попробуют, блядь. Не, немного страшно. Ничего, блядь. Раз это самое. Так, нет, ну это завтрак. А он поужин. Отлично. Так. Хочешь со мной порисовать? Блядь. Да, с радостью. Отлично, идем. Ух ты. Какой великан красивый. Все, все, готов, рисун. Я устал. А, новая запись, да? Так, ну фоточки понятно. Это мы все прочитали. Да, это мы все прочитали. 11 мая, новые сведения. Теперь у нас есть кое-какие ответы. Они радуют и удручают. Когда ты подрастешь, тебе стоит самому изучить документы. А пока опишу коротко. Полное имя, полное имя твоего папы, Хайнц Флейшер. Он работал в пекарне своего отца в небольшом городке Дрездене. Когда началась война, его призвали в армию. Его родители звали Вилли и Ханелора фляйшер и это ты и помнишь как Омия Представляешь, тебя отправили к ним в Германии в 1945 году. Но уже в 47 Международный Красный Крест потребовал от норвежского правительства вернуть тебя и других детей в нашу страну. А, Твоим бабушке с дедушкой пришлось отвезти тебя в берлинский приют Зоны Виза. Оттуда тебя забрали в Норвегию. Грустно. А еще Красный Крест начал искать твою мать. А Красный крест ее нашел, после этого она дала объявление в газете, чтобы тебя усыновили Так ты оказался у меня, но ты появился на свете при еще более печальных обстоятельствах Судя по документам, ты родился в организации Либбинсборн Дитя под номером 48, 4812 Ты жил в приюте год Хаб. Где за тобой ухаживали немецкие нянечки Когда война кончилась, норвежский правительство отправил тебя к бабушке и дедушке в Германию Потому что им хотелось как можно скорее расформировать приюты Либенсборна. Вот так вот а, Не, мы идем мыться, сегодня прикинь Никаких сказок Нечего бы грязной, домой приходить. А, не хочешь почитать мне сказку? Не, завтра Приятно, тогда спокойной ночи Добавляю новый запись дневник. 13 мая Как ни печально, но всю жизнь тебя осуждали за, испро... за происхождение Вначале нацисты, а теперь и норвежцы Организация Либбинсборн была создана по указу Генриха Гиммлера Ближайшего сподвижника Адольфа Гитлера Они хотели, чтобы в обществе будущего Третьем Рейха Было больше арийских детей Считалось, что только люди с правильными генами имели право на жизнь А остальное нужно было истребить Эти диалоги оправдывали трагедию Холокоста В лучшем случае... Отцом ребенка мож, мо, должен был стать офицер СС, а матерью Арейков в трех поколениях. Но Гримм а, Гиммлер не мог подталкивать женатых офицеров к невинности. Так Либбинсборн стала программой по воспитанию детей арийских женщин и немецких солдат. Почти половина всех детей в Либбинсборне родилась в Норвегии. Нацисты считали, что у Норвежи хорошая кровь, но наша культура слишком неразвита, Поэтому о детях заботились немецкие нянечки. Фух, а на этом будем заканчивать. Э, так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, предлагайте игры для обзора. Также подписывайтесь на телеграм. Ссылочка в описании. Спасибо за просмотр. Пока-пока.